Вот так выглядит станция трамвайчика. У тебя карта? Вот мы заходим и прикладываем. О, тут сразу холодно. Прикладываем карту 0. Как жаль, что, что я тупой говорит. Все. И второй раз мы прикладываем уже ее на выходе. И денежка списывается. А Вот и наш трамвайчик. мы один раз пополнили на 25 дирхам эту карту, да, когда купили ее 6 ушло за саму карту и мы вот сколько катаемся на ней то 3 снимут, то 2 а нет, 2 не снимают, 3, да? в основном 3 и сегодня мы поедем в центр даунтаун Бурж-Халифа там, наверное, снимут больше с нее вот мы ее пополняем периодически, эту карту и катаемся на общественном транспорте к вопросу о том, как передвигаться по Дубаю. Есть метро, есть автобусы, есть трамваи. Ну, и есть такси, конечно. Но так как мы путешествуем бюджетно, а, не хочется мне платить без особой необходимости за такси и так далее. Если есть возможность, почему этого не избежать? продолжим пользуемся мы всегда здесь общественным транспортом не пользуемся мы такси необходимости в этом нету через все дубай через весь дубай идет проложена ветка метро есть общественный транспорт и автобусов до да? по Марине вообще удобно по району дубая поэтому передвигаться на трамвайчике это стоит дешево просто интереснее как-то покататься на общественном транспорте той или иной страны, потому что ну, я бы не назвал это колоритом в случае Дубая <смех> потому что это такая солянка из стилей национальности и прочего а ну просто интересно такое высокотехнологичное все стильно, красиво необычно а такси что такси? такси везде одинаково Вот мы приехали на пляж, общественный, GBR. Jumeirah Бич ходит от отеля автобус, ой-ой-ой, ходит от отеля автобус, но, блин, опять же, бесплатный типа шаттл, но там много людей, все с кругами, ой, стой-стой-стой-стой, слева с кружочками, со всякими, с надувными матрасами, полный автобус. Сели на метро и немножко проехали. Опять же, можно было пешком пройти, но жарко. Вот мы видим Эйн Дубай. Это у нас колесик обозрения. Но ну, колесиком его назвать сложно. Колесо обозрения, которое, опять же, как и все здесь, самое-самое-самое. Но оно не функционирует. Очень полезно всегда в путешествиях бесцельно побродить. Вот не из точки А в точку Б. Вот такой небольшой совет. Никогда, никогда не бойтесь выйти из отеля и пойти просто бесцельно в каком-то направлении. Потому что только в таких случаях открываются самые интересные, самые неожиданные места. Какие-то кафе, в которые бы вы никогда не пришли, не заехали. Поэтому очень важно, так сказать, фланировать, блуждать бесцельно сейчас в поисках прохода на, на пляж. Потому что вот эти все гиганты, они все это оккупировали. Бичклабы, большущие отели. И простому человеку и пройти негде. Вон, посмотрите, такие. Кого? Вот, мы входим, мы ищем. Это же Бугенвилля. Мне очень нравится, тут она что-то подрезанная такая. Я про цветочки говорю. Во Вьетнаме они прям большими такими кустами. Ну тут, видимо. А? Их пытаются как-то оккультурить. Вообще, красивый цветочек. Вот мы и нашли выход. Проход, точнее. Вообще, проходов много. Не пугайтесь, когда забредете не туда. Вот и паблик бич. Наш. Блин, на картах он называется Марина бич. Так везде вроде. Джибиар бич, Джунейра бич. Короче, он в самом начале Марины. Вот у нас остров Блю Уотерс, на котором расположено Айн-Дубай, колесо обозрения, да? Отдельный островок, который соединяется мостом пешеходным. Вот. Можно, кстати, до него прогуляться, из него сфотографировать что-нибудь или снять. Вот. Ну и вот по этим отелям песочного света Я ориентировался, еще не бывая здесь. Есть вот вот это вот Марина. Вот там она начинается. Дубай Марина. И вот там она вся. Вот у нее такой пляж. Попробуем скупаться, потому что вчера было очень жарко. Самолетики катают туристов. Вот. Ну слушайте, ребята, ребятушки. По полегче сегодня. Полегче. Надеюсь, может быть и водичка сегодня будет попрохлад. Но ну, по ощущениям, я не знаю, ну 30 вчера была вода, 32, может быть. Ну невозможно. Вообще никак. Это просто даже неприятно. Когда ты заходишь с 40-градусной жары, вроде как вот он залив, да, вроде как морюшка, да, и хочется как-то окунуться. Хоть какой-то получить профит от этого. Нет, нифига. Тебе становится еще хуже, как будто ты в суп залез, в соленый какой-то. И выходишь, из этого чувства ощущения свежести нету. Тебе становится просто немножко неприятно даже. Но ну, сейчас попробуем. Может быть нам повезет. Ну, вроде как сегодня даже и по градусам обещают. Попрохладнее. Вот. Сегодня вроде 35 всего будет. Вчера до 43 доходила температура. И это было не очень гуд ну чё затестим воду ну прям да да да сегодня можно а, а. сегодня получше сегодня хорошо есть ощущение что ты на море вчера не было такого ощущения Хотя вода, конечно, теплая, очень теплая. Но и ветер сегодня есть. Но слушайте, сегодня гораздо лучше, чем вчера. Сегодня есть ветерок, сегодня есть волны, сегодня есть ощущение то самое морское. Да. Ох ты, самса плавает Сейчас покажу Чего не ожидаешь увидеть, так это самсу В Дубайском заливе Персидском Ну ладно Может быть это вип самса какая-то Я говорю, Вика, там вот где-то плавает самса. <реш> Вкусно? Солененько. Сегодня получше, да. Как-то говорю, есть ощущение, что ты на море. Хотя оно, правда, тоже. Сегодня ветерок есть, видишь? Да, и волны есть. Это, это здорово. Самса, говорю, плавает, Вика. Самса плавает. Я видела, думала, да, я думала ее заточить. Но она. Нет, это самса. Так как мы бюджетные путешественники Мы наверное все таки воспользуемся этим Я все таки сплаваю из этой самсой И съем ее ну, Ладно друзья Пойду я вас положу И занырну как следует А то в очках с телефоном колено а -а -а. О -о -о. ну водичка голубенькая кто любит песочек светленький кому это важно вот такая водичка вот такая вот конечно тут мы вот... еще кенты загорают это во всех путешествиях но в обед, когда пекло самое, на пляже больше народу, чем с утра. Хотя безопаснее и приятнее все-таки делать это утром. Но, увы, как есть, так и есть. на этом очень много всяких различных локаций, точек питания, фреши, смузи, бары, кафе, рестораны, бич-клабы. Ну достаточно такая приятная зона, комфортная. Опять же не могу не обратить внимание на на тишину, ну вот как мы привыкли, да, все-таки тут у нас на излюбленных наших родных курортах от Наговицына до, как говорится, Стаса Михайлова и поехали Чурчела, фото с обезьянками и прочее, ну вот как бы, а может быть и вот так тихо, спокойно. Человек, которому что-то нужно выпить, попить, поесть, он всегда найдет. Ну, вот такие дела. В общем, мы бежим с пляжа, потому что становится уже тяжеловато, кожа начинает подгорать, немножко дымиться. Мы хотим сходить вот на тот мост пешеходный, который соединяет островок Блюотер да, с Мариной. Вот, сходим сейчас, посмотрим. Блин, не, не близко, конечно, но я хочу посмотреть оттуда на, на всю эту красоту сбоку. Так, мы хотим пойти вот на этот мост пешеходный, который ведет к острову Буливодерс. Соединяет Марину и остров. Вот, ну полуостров, не знаю. Искусственный островочек. Ой, какая красивая такой красивый отель здание я забыл написать ой, нас забыл его название честное слово из головы у меня вылетел ну вот хотите напишите мне в комментариях сейчас мы сходим на этот мостик и пойдем перекусим и чуть-чуть попозже начнем как бы это выдвигаться в даунтаун чтобы Посмотреть на Бурш Халифа, ну и ту часть города. Вот. Жарко капец. Я не знаю, как тут люди бегают, занимаются спортом. Мне кажется, это вредно. Ну, не спортом заниматься вредно, а заниматься в такую жару. Мне кажется, это очень тяжело. И, наверное, не нужно даже. В общем, добрались мы до этого мостика. Отсюда мы вот такие виды наблюдаем. Красота. Только жарко очень. Про Дубай и про Эмираты я рассказывать ничего не буду, потому что вы сами все все знаете. Все это я не Птушкин аналитику, хронику, документалку. Я просто вот что вижу, тупою, как говорится. Как акын. А, все, что знать нужно про Дубай, мне кажется, уже все знают о всех этих чудесах пустыни. Ой-ой-ой, там уже водичка. Прикольно. Ха. Вот это забавно. Все, что знать надо все знают мне кажется а кто не знает тут загуглит или посмотрит настоящих блогеров вот мы приехали сюда а, авиакомпания визеер из алматы билеты нам обошлись тысяч тенге или 200 долларов сша в рублях сейчас не знаю курс 200 долларов билеты туда-обратно из алматы прямой рейс VZ Air Авиакомпания. Вот. Отели. Отели, Отели. Обходятся вот за этим. За этими серыми с песчаными отелями, светленькими. Вот там. Отель обходится нам 50 долларов в сутки, 50 долларов. Вот. Погуляем здесь, по Дубаю и отправимся в Абу-Даби. Там немножечко побудем и уже полетим обратно. Вот такой мини-уикенд. Мини Абсолютно он не был спланирован толком. Взяли билеты, прилетели, заселились и улетим. Так сказать, позагорали и, и домой. Дома уже сентябрь. Октябрь будет, пока, когда мы вернемся. Ну, там уже не до загара. Поэтому заряжаемся солнышком. Сжигаем кожу. И вперед.